Нихуя себе, что он делает. Пидорас, ебаный. Реально гнида просто. Позорная гнида, блядь, ебаная! Ну откуда я мог знать, что такая хуета может меня выиграть, ребята? Ну, блядь, ну нахуй, блядь, ну так жить. Ну этот пидорас меня выиграл, нахуй. Вот как? Он случайно минус два дал мне. Уёбок ебаный. Бля, ребята, ну почему ему луча дали? Почему мне луча не дали? Ему дали, блядь. Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это Вормикс нуля, и последние мои видеоролики по Вормиксу с нуля были неудачные и, наверное, я даже скажу, бессмысленные, потому что ничего нового не происходило, я играл на одной и той же ставке, как, как бы, и люди смотрели одно и то же, считайте, да? Вот, то, что я играю на этой ставке, это однообразно, и актива я тут никак не подниму на этой ставке. Но мне надо как-то прокачиваться, ребята. Надо как-то прокачивать аккаунт. Потому что если я буду проходить одни лишь миссии, одних лишь боссов, то я не прокачаю. Я не наберу просто так рубинов, ребята. На этой ставке очень хорошо поднимать рубины. Но почему-то я их наоборот сливаю. То есть я сливаю где-то рубинов в 10 на этой ставке. И моя цель сейчас надо отыграть эти рубины, да? Как это сделать так, чтобы вам не было скучно смотреть, как я это делаю, ребята? Я не буду показывать вам теперь бои на этой ставке. Я не буду показывать бои вам. Я очень быстро, наверное, за 2-3 видео завершу достижение на арене. Это я сделаю очень даже просто, ребята. Я не буду показывать вам э, каждую ставку от начала до конца. Я буду показывать лишь конец каждого боя. Э, прям конец каждого боя, ребята. Я буду играть вне камеры. Вообще даже не буду скрять ничего, потому что это смотрите, это все знают уже. Как я уже показывал, как я там играю, ребята. Вот я как бы. Я могу тут тащить. Я знаю это. Я верю в себя. Я знаю свои силы. Знаю свое мастерство. Я знаю то, что я могу, как бы. И я так и сделаю, ребята. Я отыграю эти рубины. Заработаю где-то 100 рубинов на гладиаторскоморении и дальше посмотрим что будем делать ребята, потому что вот я скажу сразу, то, что мой проект назывался изначально мой проект называется Вормикс с нуля, то есть я должен обучать игроков как играть в Вормекс, да, а, но ну получается так, то что я ни, ни хера никого ничего не рассказываю никому, я тупо играю для себя, да, как бы, да, и по сути здесь как бы Вормикс такая игра, что нельзя как бы обучить новичка играть, он должен сам научиться играть, вот как бы вот такие дела. И как бы мои видео помогают, но не обучают полностью, ребята. Они не обучают полностью, но помогают немного. Как-то как вот так вот. Сейчас мою страничку обновляем, ребята. Я собираю команду о себе и начинаю там задротить. Именно задротить, ребята. Потому что на видео снимать, во-первых, это очень долго. Во-вторых, это очень долго монтировать. Мне это очень бесит, на самом деле, то, что я очень долго монтирую одно видео. Вот. Ну, и, во-вторых, наверное, проще как-то с ним, этот, играть, когда ты не комментируешь видео. Когда комментируешь видео, играть ну, немножко труднее становится, ребята. Потому что отвлекаешься на речь на свою, на голос на свой, и, ну, и так далее, в общем. А когда ты играешь просто без видео, без всего этого, то получается легче. скорее всего, я сделаю эти долбанных 10 побед подряд. Но мне нужно не одна серия побед подряд, ребята. Мне нужно много серий побед подряд, как бы. И я буду показывать лишь э, самый конец боя, ребята. Может быть, даже комментировать. Скорее всего, я затащу, ребята. Я точно затащу. Я в себя верю, ребята. Я всегда верю. Я буду стараться, я буду пытаться. И, наверное, за 2-3 видео. Нет, ну может больше потребуется видео. Мы завершим эту чертову гладкую арену. Мы выполним достижения все эти гребаные. И больше возвращаться к ней не будем. Потому что это, ребята, кто хочет прокачаться без доната, без, без всего, э нужно играть здесь, ребята. Но здесь ставка очень тяжелая для новичков, ребята. Вот, очень тяжелая. Но зато здесь рубины даются. Если вы, конечно, там их оты отыграете. Нужно выиграть. Количество побед определенные. Вот. Я, конечно, не советую тут сразу играть новичкам. Вот. Но попробуйте все равно, может получится у вас. Вот. Ну что, ж, ребят, начнем мы, пожалуй, записывать видеоролик, начнем с команды. Выбираем мы... <coughs> так, посмотрим. Так, здесь у нас что? Я думаю, пришельца выбрать. Я уже выбирал пришельца, ребята. Я уже выбирал пришельца Нет, лучше кабана. Лучше кабана. Что-то подсказывает, что кабан тут зарешал бы. Здесь мы выбираем. Наверное, боксерчика. У него ХП больше всего будет. Здесь выбираем зайчика. И здесь мы выбираем... ...пришельца. Я думаю, команда тут не сильно решает на этой ставке. Неважно, какую команду выбирать. На ваш вкус, на ваше усмотрение. Вот, выбирайте команду, ребята. Ну, а я поехал снимать для вас, ребята. Ой, не снимать, точнее, а играть. Я буду играть. А исход боя я буду показывать вам. В конце боя я буду включать демонстрацию... Экрана, то есть видео И будем смотреть, что у меня вышло из первого боя Из второго боя, из третьего, из четвертого, из пятого, из шестого, из седьмого Из восьмого, из девятого, из десятого и так далее будем. И, наверное, я буду задротить тут, ребята Вот, потому что если я буду играть по три боя каждый день На этой ставке Я буду снимать э, ее очень долго, ребята Поэтому я решил очень быстро снять ее, Не знаю, за 3-4 видео Я думаю, за месяц я управлюсь Вот, и будем нормально уже проходить боссов, супер-боссов Как раньше как в старые добрые времена, ребята. Поэтому это вормикс с нуля в новом стиле, ребята. В новом формате, в небольшом таком формате. Я уже миссии пробовал обрезать, ребята. Но ставки... Обычные ставки я не буду обрезать, скорее всего. Дуэли, вот, эти вот я не буду обрезать их. Я буду обрезать лишь только, только тут, ребята. Все, Поехал я снимать видосик. Первый бой. Раз, два, три. Ну чё, первый бой, ребята, что я просто в сухую. Просто в сухую тащу первый бой. Какой-то попался нубас. И чисто сейчас разъебу его просто. У него остается один персонаж. Это пришелец, которого сейчас я сейчас просто утоплю вертолетом, ребята. Пока что 1-0 сейчас счет у меня. Тут я уже точно выиграю. Пока что 1-0 у нас счет. Я думаю, все знают, как я играю, как я играл. И это уже не раз показывал, ребята. Кому интересно, как я играл. Смотрите просто видосы, как играть на ставке гладиаторская арена. Потому что показывать... Ну, я уже говорил это в начале видео. Еще раз повторюсь, показывать, как я тут как, прохожу вот прям полностью, как-то вот не очень хочется мне. Что-то как-то происходит, непонятно сейчас вот. А меня вот так блядь, у этот. Надо его теперь как-то, блядь, зауронить. Бля, веревка конченная, конечно. Я вот так вот буду, конечно, показывать конец боя. Когда захочу. Когда захочу. Так, вертолетик я запущу. Сейчас. Это у меня он был. Может я его даже утоплю. Хотя вряд ли я это не планирую делать. Бля, у него, блядь, один хп остается. Уёбок. Пришелец тащит сейчас, вот, блядь. Тупо один ход скинул мне. Бразь. Ладно, свечу. Сейчас у меня хорошее настроение, ребята. Не буду бомбить. Не буду никого оскорблять. Просто играю. Играю под музычку, ребята. И показываю вам конец боя. Ну и что он сделает? Ты же ничего не сделаешь мне. У меня же есть что-то... Да, и удары есть, чтобы добить тебя. Ну, как-то он, знаете, вот в конце боя опять как-то вот он утопил мне всех. А, ну не всех, но утопил кое-кого там. Этот выжил хорошо. Есть фейерберг. Нет фейерберга? Ну и хрен с тобой. На тебе, На, нахуй. Все. Один, блядь, ноль, ребята. Поехали дальше, ребята. Второй бой, ребята. Я тоже затащил. 38 тысяч рейтинга, он даже сдался мне. Идем дальше. В этот раз я стараюсь, ребята, играть, но вообще -тащу просто ребята, поэтому буду стараться вообще сделать 10-0. Сейчас попался нам 140 тысяч рейтинга, чувак. Вот, будем пытаться затащить его. Исход боя вы увидите в конце. Это интересный бой, ребята. Я хочу вам показать вам его. Все же я решил вам показать его до конца. Ну не до конца, но сейчас середина боя, даже чуть дальше зашла, чем середина уже. Я хочу вам показать этот бой. Блин, я тут ход просрал. Ну ладно, я выпил антитопку и сожрал токсин только что. Вот. Пока что я... Ну и пока что на равных. Думаю, я выиграю тут, ребята. Потому что я чувствую, что я тут выиграю, ребята. Вот. Противник средний, как бы. Вот. Он вязает, непонятно, ну, понятно, что он будет вязать. Ну я, мне кажется, тут должен выиграть, ребята. Должен стащить его По-любому, блин, должен. Так. <coughs> Нужно вынести его с Китошу. И тогда, блядь, я точно затащу. Что он делает? Он меня на ХП, блядь. Ну и пускай, это его, право, блядь, пускай бьет. А сейчас мы сделаем вот такую хрень, ребята. Так, мы берем вот эту розыском и целимся в зайчика с помощью вот этой херни. А ну или так, ну блядь, ну такую его. Но ну, я попал в того, кого не должен был, не должен был попадать. Все испортил мне, мудак, ебаный. <laughs> Ладно, мы должны зайчиков убить. Слишком утопить как-то. У меня этот мужик на антиутопке у него, блядь, нету средств перемещения, а нет есть веревка. Но у него больше ничего нету, кроме как веревки. Так что он нихуя не сделает мне. Так, а что у меня есть? У меня, бля, святая граната есть, нахуй. Могу тебя утопить, нахуй. Он начинает регениться. Со своей, блядь, хуетой. Но это ему не поможет. Если бита есть, бита есть. Биты нет. Ну, их хрен с тобой. Так, есть порт. Надо убить, короче, кого-то. Знаете кого? Я думаю... Так, думаю, думаю, думаю, думаю, нихуя не придумаю, блять, сейчас нихуя ничего. Я думаю, арбуз кину здесь, знаете почему? Арбуз тут реально минус два сейчас затащит. Так, ну а сам где стану. Блядь, сам он так становится. Не, минус 2 не затащил, но ну, нормально, все равно нормально. У меня так антиутопкой, персонаж, мне бояться нечего. Так что топи меня, пожалуйста. Я все равно выживу, чувак. Я все равно выживу. И, скорее всего, к тебе дойду. Я, скорее всего, я сейчас понашую светос уйду, блядь. Это мой шанс, ребята, когда вынести его. Сука! Вот, вот не сможет туда не сможет. Вот не сможет, базарить, все, не смог. Я, скорее всего, сейчас иду и просто выношу его, нахуй. Святошу этого. Главное, чтобы я точно вынес его. Бля, со сварочки нужно, да? Бля, там пиксели ебаный какой-то. Бля, ребят, я чуточку и там пиксели, блядь. Ну, блядь, пошел нахуй. Все, все, все, ребята, победа моя тут должна быть хп, но он, бля, зайчик, ребенец, сейчас еще два хода поживет, и пиздец. Но я наверху иду, мне как-то похуй вообще, я наверху буду. Минус 2 ты никак не даст, чувак, ну ты все, можешь флаковать уже. Бля, хотя, у меня бывало и выигрывали такие, ну, ситуации, в каких ситуациях выигрывали меня бывало. Нихуя себе, что он делает, Пидорас, ебаный.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 Ну, с моим зомбаком моего зомбака сделал, короче. Вот. Паразита кинул мне, не паразита, а куклу эту. Блять, бесит меня этот игрок. Блядь, ещё просрунная она, нет? Нет, у меня вертолёт есть. Все, пиздать её, нахуй. Ну, блядь, 4-1 сейчас, ребята, хули вы думали? Нет, даже 3-1. Пока что 3-1, ребята. Вот, потому что, блядь, я там проиграл, потому что этот ДЦПшник меня случайно вынес. Блядь, ребята, вот на ставке 300 нормально играть. Здесь все, на шару, все, блядь. Ну, я как-то тащу. Как-то тащу. Идем дальше, ребята. У это было бы 4-0 уже, если бы не просто бой. Да неужели? Хоть здесь попался мне нубас полный. С 0 рейтинга. Бой подходит к концу, ребята. Может быть, сейчас вынесу его как-то. пока не придумал, как вынести его. Можно. Так, ну, блин, что делать, ребята? Как тут вынести его? Здесь никак его пока что нельзя вынести ничем. Если только как-то может. Замедлить или что-то такое сделать. Ладно, антиутопку пью, чтобы не было шансов у него никаких. и и и и и и, и Паразит был где-то у меня. Ладно, эту хрень, Ладно, не успел ничего сделать я, короче. Да, не успел ничего сделать я. Надо его утопить как-то быстрее. Он сейчас оттуда уйдёт. Ну ты куда пошел урод? Куда он пошёл? У меня закончились веревки А нет, последняя еще есть. Куда он пошел Ну ты мудак. Реально. Реально. Вот стой там, вс, вот стой там, куда не ходи дальше. Куда ты хочешь пойти дальше. Да, сейчас сварка еще уйдет Нет? Не, все хорошо. Так. Есть у меня одна, один вариант, ребята. Есть у меня вариант. Но я отсюда не выйду, же, да? Получается. Ладно, будем его хоть побить. Наверное, может было не показывать такой долгий конец. Но я все равно покажу. Вс равно покажу начинается. Генератор помех, вся хрень. 400 хп, вот, вот 0 рейтинга. Это фейк у человека по-любому. С 0 рейтинга так не играет. Он хоть что-то знает. У него по-любому фейк, как обычно. Одни фейки водятся. Ну, хочет, хоть что-то умеет, чувак. Вообще, хоть что-то знает. Поэтому я не верю, все это как... Типа, с нуля страничку у него вообще не верю. То есть у него скорее всего это фейк. Будем делать вот так. Я немножко лоханулся, ну ладно. Бывает. Надо быстрее. Давайте, этого был 320 хп у него остается. Самонаводка что-то бьет он меня. Что я редко такое оружие встречаю в игре. Самонаводку. Ну, встречаю часто я ее. А вот используют ее редко очень кто. Самонаводку. Он решил использовать. У меня нету больше веревки, ребята. У меня чем... А, у меня есть текстовый. Если экстренный меня не подведет. Экстренный мудак ебаный. Я это и знал так как бы. Но сейчас он вообще просто мудак. Ну ладно, пойдет, пойдет, пойдет. Не получается мне вынести его, значит на хп допьем. Я думаю добьем. Мне дадут, дадут еще скорее всего, дадут его ага, удары какие-нибудь там. У меня же еще что-то есть из-за ударов. Вакуумка есть у меня. Ему сотку дали. Ну конечно. Он ее даже не видит, он слепой. Ну, там охранник мой как бы. Надо еще вынести его сейчас. Прикинь, сейчас вынесет, блядь. Ой, мудак, ебаный. Куда он меня скинул? О, ранец, ранец. То, что доктор прописал. Смотрите, тупо ранец. Да все, победа, ребята, победа. Вот я сказал так в третьем бою победа и проиграл. Прикиньте, минус два долез. На последнем ходу. Где мой ранец? Где мой ранец? Он уже тут где-то был. Я что-то не вижу его. Вот он видит все. О, ясно. Короче, я ранец просрал просто так. У меня персонаж там за это сидит где-то в зопе в самой какой-то. Что я не могу его оттуда выйти никак. Сейчас если бы ходил бы другой, господин бы сейчас ходил, я бы ранец взял и все. Зачем я там тратил Ранис на него? Я забыл, что он в зопе там сидит меня. Он там в балке как-то копался, там что то непонятно, что происходит с ним. Давай на охранник мой. Давай на охранник мой, давай, падай. Ну ты сучка, реально. Почему ему сотку дают? Почему? Зачем такая система в игре? То, что тот, кто проигрывает, должен, должно ему фартить как-то в конце. Тот, кто хуже играет, должно ему портить. Почему такая система убогая в игре? Ну, здесь-то все ясно, я говорю, должен стащить Так. Сейчас я знаю, что сделать можно. Сразу я его нахуй шибану сейчас. Вот и все. Главное, ты упади вниз, нахуй. Во, все, ребята, все. Мы выиграли. 4-1. Достижение том. Ура, ребята, ура! На этой страничке я все на стену вешаю себе. Вот. И следующего ребята покажу исход боя. Что-то пошли годные ребята бои. Годные бои пошли. Пока они годные я запись пока включу. Вот пока я выигрываю, пока они годные бои, я пожалуй запись включу. Вот. 700 хп у противника, у меня 1100 хп. Вот мой арсенал, ребята. Ну неплохой арсеналчик, я бы сказал. Есть чем бить на хп, есть одни удары. Есть, все, чтобы бой затащить. У противника я не знаю, что. Я никогда не знаю, что у противника. Потому что я не слежу за его арсеналом никогда. Это я уже говорил сто раз, ребята. Никогда не следите на этой ставке за арсеналом противника. За собой следите, ребята. Вот. У меня есть минки, по-моему. И уже нету. Нету, уже нету. Я потратилась недавно. <кх> В общем, что можно сделать? Можно, блин, как-то его зауронить. Кого за уронить можно? Ну вот сирокены то, что я могу предложить ему. Пока что. Можно шокера попытаться вынести его. Сейчас пойти его зомбака. Ха, лоху, ворот. Нормально. Сейчас если ходит зайчик, то я пойду шокером выносить. Но ходит не зайчик, ходит у нас другой перс. Тогда ну просто добьем, наверное, его. Просто добьем туда. И все, не будем париться особо. Еще зомбака сделали. Вообще нормально. Вообще норм, ребята. Пока что у меня счет 5-1, ребята. Это хороший счет. Это хороший. Но еще. Еще пока что даже не 9-1 и не 8-1. Как бы еще пока что рано, еще радоваться. Вот. Рано радоваться. Вот. Надо сделать 10. Хотя бы 10-2. Хотя бы 10-2 чтобы нам засчитали достижения. Вот. Ну, нам пока что и так засчитывают достижения, но засчитывает их очень мало как-то. Сейчас пойду зайчиком из шокера пытаюсь надести. Если балочка есть, то вообще будет шикарно. Но балочки нету. Блин, ладно, переход дадим. Что-то персов у меня очень много, ребята. Так, во-первых, в какую сторону выносить проще всего? Наверное, в ту, в, в правую. Да, вообще идеально получилось, ребята. Вот как хотел, так и сделал. Что задумал, то и получилось, как говорится. Задумал вынос, получился вынос. Хотя не всегда работает. Особенно в Вормиксе не всегда работает это, ребята. Работает где угодно, но только не в Вормиксе. Ну, когда как просто. О, этот арсенал не дается, ребята, уже. Не, я бы сейчас пошел к нему, если бы ранец был. Ну, мы будем просто бить этих, этими. Наверное, что у меня есть. У меня ковры были, по-моему. Вот я точно помню. Закрыто у меня. Ну, ладно, будем пить от Тоже неплохо. У меня же атакер. Ну, атаки мало у меня, но все равно атакер у меня. У меня в большей степени бронеры сейчас, ребят, в команде. Вообще нормально так. Ну, видео 25 минут идет. Я думаю, это норма. Хотя оно будет больше, наверное, идти. Ну, потому что я еще не закончил снимать. Вот ты, сука. У меня сейчас зауронит, жестко. Жестко зауронит падла, падла просто, у меня жестко зауронил. ну вообще, пока не сильно так, еще можно, можно фугас под себя риснуть, блядь, чего я туплю? ну конечно, фугас не сработает, конечно ему должно повести, ребята, конечно же, блядь, должно повести и должен время время еще потянуть мне, еще мало ли что произойдет в этом бою, блядь, мало ли, блядь, что произойдет, я не знаю, что может произойти в этом бою, но всякое может быть, лучше, блядь, лучше бы я этого не делал, наверное, блядь, ну я же хотел выиграть быстрее, блядь. Ну, конечно же, рабам должно вести, блядь. Конечно же, и сотки им дают, и... я хорошее оружие дают им всегда, блядь. Конечно же, блядь, конечно же. Все для нубов. Да, вертолетиком побей меня еще. Зайчика моего сейчас утопи сейчас. сходи. Это очень, блядь, охуенно будет. Надо его, блядь, как-то убирать, нахуй этого. Боксера быстрей. Иначе он тут бедно творит не очень много. Ну, зайчик выживет, а? Да? Зайчик, живи, нахуй. Зайчик, живи, зайчик, самый живущий. Он даже бил неправильно, он еще вынес. Он даже бил неправильно еще и вынес. Хорошо, хорошо. У меня есть веревка. Ну ладно, мне вообще ранится даже. что я буду веревкой идти? Дальше что? Дальше что, охранник прям поставлю? Ну есть чем бить, есть чем бить. Я просто теряюсь, мне просто непривычно просто вообще. Ну, давайте вот этой хер мне ударим, Она по-любому тут зарешает. Ну, смотрите, нормально, она зарешала. По-моему, он еще не жрал. Не помню, что он жрал на этого персонажа. но, По-моему, не жрал. Если он сейчас сожрет, а он сожрёт. Так, Таксин ты хотя бы жрал уже. А, еще он. антифриз, конечно, нужно завязать. Конечно, ты все завязай, то, что можно завязать. О, блядь, жадный баран. У меня еще эти бараны есть. Чувак, ты труп. Сейчас жадный баранки атаку шатает просто. Если есть еще ящики на карте разбросаны, то. А, кстати, есть ящик, я вижу один ящик там слева. Сейчас я его заберу. Надеюсь, я успею, блин. Во, успел. Я домашняю еще одна дали. Сейчас, может, у Вообще я дохера сниму. Будет вообще круто. А, ну я попал немножко не очень хорошо. Я бы снял 10 хп точно. Но 73 тоже неплохо, ему жить недолго осталось. Сейчас бураны я спущу тебя. Что у меня помимо буранов есть еще? Бураны, самая тут оружие. Атомку запустил меня. Ну, пофиг, пускай, пускай. Если попасть в буранами, четко прям. Они все зайдут за него, и будет круто. Бля, может его утопить сейчас пойти. Сейчас еще одна фугасочка, ну не дай бог, она меня подведет вот. Ребята, ну тут вот смотрите, вот тут нереально, по-моему, да? Вот нереально. У меня еще фугаска есть, но тут нереально выжить уже. Вот тут уже нереально выжить. Я не знаю, каким надо быть везучим игроком. Не знаю. Чтобы выжить там. Я говорю, нереально выжить, все. Наконец-то. Достижение камикадзе дали, бля. Отлично, ребята. О, вот это вот я понимаю, серия удалась. Мы хоть что-то добиваемся в этой серии. Идем дальше, ребята. Вот показываться еще бой полностью я не хочу. Только в самый конец боя. Самый самый конец боя, ребята, уже. Вот я тут включаю посредине бои, потому что очень интересно, вот у меня сейчас игра идет, просто на самом деле. Поэтому я включаю, показываю все. Что-то он мне сдался, ребята. 6-1, ребята, счет. Вот не знаю, вот мне кажется, что я смогу сегодня сделать 10 эм, побед. И это будет реально очень круто, ребята. Это будет реально очень круто. Поехали. Нам 4 боя еще сыграть надо. За эту серию я сыграю еще 4 боя, ребята. Вот. И это намного выгоднее, чем играть по 3 боя, как я играл тогда. Показывать каждый бой полностью с нуля до конца. Какой там он... Переход хода у него по полчаса. Это никому не интересно смотреть. Лучше смотреть вот так, вот как я сейчас снимаю. Я точно теперь буду так снимать, ребята. Поэтому так намного интереснее, как бы, и выгоднее мне. Ну и вам приятнее. Поэтому поехали дальше. 4 победы осталось сделать. Я думаю, я их сделаю все таки а так было бы еще 3 победы, если бы в прошлом э, бою, где у меня минус 2 дали, я бы выиграл. тогда было бы 3 победы надо было. Так, ждем соперничка, ждем соперничка, ожидаем, ожидаем, ожидаем. Довольно-таки долго я искал соперника, но ну, попался на 0 рейтинга. Сегодня что-то вообще везучий день для меня. Ну, главное не на накаркать, ребята. Может, не будем говорить заранее. Ладно, продолжим, как только я его выиграю. Понятно все с вами. Взял от меня в бой. Ну, ты скотина, реально. Ты на баску попался. Которого бы выиграл бы. И отменил бой урок просто и все. А нам еще 4 боя играть. Ребята, я снимаю это видео уже, не знаю, часа 4. Я отвечаю, часа 4 снимаю. Вот эти вот 7 боев, в которых я играю, я снимаю часа 4. А видео выйдет на полчаса. Вы прикиньте. Видео выйдет на полчаса. Это очень, по-моему, неплохо. Попался нам опять нуб, точнее, это девка какая-то, которая играть не умеет 100%, я в этом даже уверен, по аватарке видно даже. Так что тут победа язычная будет, наверное, я так думаю. Тут я не могу ошибаться как, ребята, тут я точно не ошибусь. Смотрим исход боя. Ну, как я и говорил, мне сразу сдались почти все. Еще три боя, и у меня будет 10-1, ребята, если я выиграю их. я должен выиграть, это мой шанс, ребята, я должен стащить. Поебашили Попался нам 38 тысяч рейтинга Посмотрим исход боя Попытаюсь вынести его сейчас с э, овцы Получится у меня или нет, я не знаю Вынос немножко шаровой Если получится, я выиграл Но не получилось, ребята Вроде я выигрываю этот бой, должен затащить, потому что у меня три персонажа, у него один. Я должен, ребят, я должен затащить. У меня сейчас вертолет еще будет. С помощью верта я смогу утопить его. Там карта уже, блядь, ушла нахуй под воду. <coughs> Кто сейчас ходит, блядь? Главное, чтобы ходил перс поближе. Да ну у меня кажется, вы не сейчас. Нет? Ебать, ну ты пидор. <coughs> да не, я выиграл, ребята. Смотрите, сейчас я вертолетика его нахуй. А надо переход дать туда, да? Бля, что делать, ребята? Я бы из рта вынес его сейчас. Ладно, подождем чуть. Подождем чуть, ладно. Подождем один ход. За этот ход можно что сделать? Можно, короче, как-то. Я не знаю, ладно. Просто пропустим ход. Атомку поставить не надо, уж он оттуда идет. Сейчас будет 8-1, ребята. 8-1. Два боя и я смогу взять 10 побед. Это на самом деле очень для меня сложно. Но ну, я смогу, наверное. Куда ты пошел, куда ты пошел? Стой там, стой там. Я говорю, пущу и с тебя. Пожалуйста, стой там. О, красавчик, там и стой, там и стой. Все, молодец, молодец. Ну, никуда не ходи. Чувак, никуда не ходи. Просто никуда, там стой, пожалуйста, там стой. Так, он так встал хорошо вообще. Ну вот ты отошел, сука! Вот урод. Но поближе поближе к нему. Да, наверное, ранец споется брать, ребята, где мой ранчик, ранчик, ранчик, ранчик, ранчик. Возьму аптечечку, подлечиться надо. Это само собой. И сейчас нужно как-то очень-очень грамотно рассчитать все выстрелы, ребята. Очень грамотно нужно сделать это. Если я один выстрел хоть промазал, хотя бы. Раз, два. Вообще, отец просто я. Вообще, просто вот четко я сейчас сделал. 8-1, ребята. 38 тысяч рейтинга слит. Еще два боя, и у меня будет 10-1. Главное не просрать, главное не просрать, ребята. Иначе надо будет сыграть три боя. Попался нам 60 рейтинга. Будем надеяться, мы выиграем его. Исход боя, сейчас скоро Походу я проебу, ребята, сейчас. Блядь, я халоханулся жестко очень. Я перси просрался своего просто, и все. Пиздец, у меня полный персий просрал его, я бы так выиграл, наверное. Нихуя, я просручился, ребята, все. У меня сейчас будет 8-2, блядь. Надо будет 2 боя сыграть еще минимум. Ну, Бля, ну это пиздец, ребята. Ну, пока играем, пока еще может выиграю что-то. Пока что игра, у меня пушка была там еще, мысли, я вынесу его сейчас как-то. Перевязочка. Пока что еще есть, у меня зайчик и денется, плюс еще могу взять этот антифриз потом. Ну давай запрыгивай туда, мразь. Чего он не прыгает туда? О, все. Где-то была пушка, надо выносить его. Если я вынесу его, то будет охуенно. А я его не вынес Конечно же я не вынес Вот теперь шансов нет, ребята Вот теперь шансов очень мало Вообще их нет почти что Ему еще ранец У него кот, бать, уворачивается нахуй Ну подождите, подождите Сейчас я к нему встану Возьму фриз Посмотрим, что он сделает Потом убью этого персонажа Ну, мне кажется, что я не выиграю уже никак Хотя, если я кота сейчас утоплю с грейпушки Может, я кота грейпушки топлю? Или что, он там застанется, блять, типа Смотря, что он сделает сейчас еще Может, он хоть пропустит вообще Пропусти ход, пожалуйста, пропусти ход Но лучше это не так сильно еще, лучше это еще не так сильно. О, блядь, горяпушка это уже нормально, блядь. Такс, такс, такс, такс. Как мне можно его зауронить? Я думаю, пока можно просто вынести этого, блядь. Имбицила. У меня есть ковры, блядь. Или метеориты ему помочь могут. Эти метеориты. Не дай бог я ошибся. Нет, я не ошибся, ребят, все хорошо. Все хорошо, я не ошибся. Пока что, блядь, так. Сейчас ходит вспышка, надеюсь, В вспышка ходи, вспышка ходи. Вот, он должен сам себя зауронить или пропустить ход. Ой, ясно, все. Понятно все с тобой, блядь. Понятно. Всё. С этим дауном все понятно, блядь. Почему, блядь, ходит, блядь, этот. Джигернал два раза, блядь, почему-то ходит. Почему так сделали? Что за хуйня? Что за хуйня с игрой происходит? У меня вкопал землю, теперь туда не выйти. теперь мне. Что за бред? У меня в землю вкопал, теперь там порт надо потратить, чтобы выйти оттуда. У меня порта нет, наверное, да? У меня мороз, да? Мороз, мороз, мороз, мороз, мороз, мороз, я фриз ты себя не заморозил? Че ты себя не заморозил, а? У меня есть экстренный, Если что, могу выйти оттуда. Так, я могу, короче, взять фриз. И нормально будет. Может быть, я еще и выиграю, ребята. Сейчас, подождите. Надо подумать, как затащить этот бой... Он что то кирается, тоже, смотрю, он не может сам. У меня есть экстренный. Я могу выйти экстренным, допустим, так паука ему могу. Паук у меня такой ледяной. Или могу попытаться как-то вынести его. Если я его не выношу, это будет реально очень... Это жопа будет реально мне просто. Он ко мне идет да? Он ко мне идет это очень печально. Чем можно его так жестко зауронить? Это чем? скорость разрушитель? Нет, вот эта вот хуйня тыква огненная, короче, можно его... если лекция не подведет. Ой, дурак. Лох. Он просречется нахуй. У меня еще коктейль молотого даже есть. Бля, чувак, ты просрешься сейчас. Бля, хорошо, если бы выиграл, я реально. Где коктейль молотого мой? Где коктейль молотого? У меня два их даже, блядь. Ладно. Я одного зауронил чуть. Одного нормально. Пускай сам себя зауронит немножко. Может я выиграю, блядь, ребята. Только не выноси. У меня регенерация идет, Я, блядь, на хп-то я выигрываю, ребята. Главное, чтобы я не утопил сейчас никак. А сбиты. Бля, сбиты, слышишь? У ну, меня сбита была. Бля, пожалуйста, не топи. Надо было вставать чуть не так. Касбита кине топишься, блядь, не, не топит. Погоди. Ну, пожалуйста, не трос меня, блядь. Куда ты пошел? Куда пошел? ч то он засал, он засал Он испугался, он не может, он не знает, что делать Это круто, ребята? Как думаете, это круто? Он, короче, что то не знает, что делать и Фрис это, бля, нормально, короче Так Но К нему я никак не приду, блядь, значит У меня нету средств никаких Единственное, я могу паука дать ему что То, что могу сделать и дать паучка ему Может, ну его нахуй, антитопку взять, взять круто. Ну, я антитопку беру, бля, все. Короче, пытаемся вот так сделать Надо было добивать его Смотрите, нормально, как я иду к нему Крыса я Я, я крыса, короче, буду Зря я, короче, на антитопку взял Потому что я хорошо стою, так, блядь Бля, сложно, ребят, бой, сложно, ребят, бой Сейчас будет 9-1, если я выиграю Я должен затащить, ребят, я должен затащить его Потому что это не сильный игрок Ну, бля, может, это нормальный игрок Я не знаю, 6 тысяч рейтинга Ну, на этой ставке, так, короче, блядь Нормально, блядь можно его, блядь, добить? У него котейка просто ебаная. Если котейка, блядь, его хуй добьёшь, блядь, чем? Заебал-то блядь! Сколько он может регениться, этот, этот чмошник этот? Стой там, блядь! Мудила, блядь. Так, что можно предложить тебе, блядь? Паразита? Могу предложить тебе, блядь. Братан, паразита могу тебе предложить. Нормально, тебе будет паразита. А у меня закрыт он нахуй. Бля, я так теряю себя сейчас. Я не успел. Сука, я не успел Блядь, ебаная сука, ставка, блядь Ребята, я хочу затащить этот бой Он меня сейчас вынесет, наверное, блядь, уёбок У арсен... Он дохуя регенился, блядь Он фриз выпил, и, блядь, и эту хуйню сделал, блядь И все сделал, чтобы отрегениться и Даже ход просрал, блядь, а я не, не, смогу, не смог зауронить его Хоть бы одного убить его в разыского, блядь, кого-нибудь Сука, он не мог, блядь, просрать ход, тогда я бы его добил бы я... У меня есть много че средств У меня дохуя средства есть просто, чтобы добить его Ой, это пиздец, ребята но я живой, блядь. Только не доморозить меня, блядь. Тварь. Фух, блядь, я бы не заморозил. Так. Так, так, так. Он что, сдался? Ребята, он вылетел. Как? Я ничего не делал, ребята. Он вылетел просто, блядь. 9-1, ребята, еще один бой надо. И, блять, и все будет заебись. Бля, вот это реально фортануло мне, блядь. Чу как он сдался, ребята? Он нормально, вообще повезло мне сейчас. То, что он сдался, я ему но Я выиграл, ребята, я выиграл. Все. Мне похуй, у меня тоже были вылеты. Так что я, я как бы выиграл, все честно, чувак. Меня тоже вылетало, бывает, и так проигрывал из-за вылетов. Так что все, моя победа будет. Ребята, совершающий бой. Надеюсь, реально я его затащу. И будет охуительная серия, просто, ребята. О, я его тут затащу, наверное. Просто ХП я тут уже выигрываю, и так у него меньше ХП. Покажу вам конец этого боя. Да неужели, ребята? Я сделал это. 10-1. Я это сделал. Хотя могло быть 10-0. Могло быть 10-0, ребята. Награда. Смотрим. Наслаждаемся, ребята. Наши рубинчики заслуженные. Мы отыграли наши рубинчики. Хотя, может быть, не отыграли еще. Нам нужен еще один такой вот результат, чтобы мы вернули свои потраченные рубины. Потому что я 40 рубинов наверное, тратил на эти бои А вывел лишь 18 Ну, и там еще немножко выводилось Конечно же, не все были потеряны рубины Но большинство было потеряно из тех А сейчас я их отыграл, считайте 780... Ой, 797 фуз, 22 реакции, 4 эмблемки 4 бурана Поделиться Ребята, поделиться Надо было заскринить Но ничего, у меня есть видео У меня есть видео, ребята Зачем мне скринить, если есть видео? На этом очередная серия WarMix с 0 заканчивается. Завтра я еще раз буду играть. Еще раз попытаюсь э, в таком же режиме, как сейчас, сделать 10 одиночков. Потому что когда я снимаю вот, э, все бои подряд, вот, без перерыва, как-то это очень, очень убого. А сейчас 40 минут и полностью я прошел 10 побед. Сделал. И у нас уже сколько? 76 из 200. Здесь у нас два из трех. Пока а что. Нам надо еще три раза отрывать. То есть три надо сделать. Ну, короче, очень много нужно сыграть, очень много билетов нужно купить. Но я постараюсь хотя бы сделать вот это. Невозможно. Вот, Остальное которое вот потом я не делать, не дает, не мы будем делать. Круглый билет тоже потом мы будем Посмотрим. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, напомню. где можно подписаться. И всем до новых встреч!